всем привет приветствую вас на своем канале и сегодняшнее видео будет очередным видео ответом на вопрос одного из моих подписчиков его зовут Вячеслав Федоров и он спрашивает как в Solidworks сделать вот подобную деталь из листового металла так сегодня я покажу как она строится создаем новую деталь. На плоскости спереди рисуем эскиз. Размеров, к сожалению, я не знаю, поэтому проставлю, какие мне необходимы. Давайте здесь поставим радиус 40. Две вот эти точки. Взаимосвязь горизонтальная. И вот это вот расстояние, ну давайте поставим 60 таким вот образом. Также здесь давайте поставим скругление, ну, радиусом 8 мм. Вот такой вот эскиз у нас получился. После этого заходим на вкладку крестовый металл, базовая трубка выступ и э, вытягиваем на, например, миллиметров. Применяем материал для точных массовых характеристик. 80 грамм есть наша деталь. Проверим разворачиваемость. Да, все прекрасно разворачивается. Итак, теперь заходим на вкладку листовой металл. Ребро, кромка, выделяем. Две кромки ставим сгиб э, снаружи и ставим вот вот, э, длину фланца. Сгиб по касательной. И щелкаем. ОК. Теперь нам необходимо сделать вот этот вот элемент вместе с двумя э, вытянутыми вырезами на левой части детали так, теперь делаем следующее Редактируем эскиз одного из фланцев, выбираем вот эту вот зависимость. Здесь ставим, ну допустим, до да, 18,5 мм. И здесь ставим, допустим, 9 миллиметров. После чего выбираем скругление. И щелкаем ОК. Точно такую же операцию повторяем и с другим фланцем. Удаляем взаимосвязь. Расставляем размер. Вставляем второй размер от точки начала координат. И берем инструмент скругления и скругляем два угла. После чего на виде сверху, на этой плоскости, можем нарисовать эскиз. К сожалению, опять же, размеров не знаю, поэтому рисую примерно, ну, например, 2 мм. И здесь давайте поставим примерно 8 Можно абсолютно другие размеры поставить, если у вас есть сходные данные. И вытянутым вырезом вырезаем таким вот образом. Теперь нам осталось только нарисовать отверстие и скруглить один из углов. Ну, мы можем угол сейчас скруглить, либо скруглением в элементах, либо можем углы, затупленные углы, обработку углов. И выделяем вторую кромку. Че, рисуем здесь эскиз. вытянутым вырезом вырезаем насквозь и с помощью линейного массива размножаем на всю деталь ну вот у нас получилось похожая на исходный объект деталь здесь наверное для того чтобы ее изготовить необходимо подогнать размеры э, радиусов сгибов под конкретное оборудование и конкретную толщину ничего сложного нету теперь осталось только проверить развертку да все отлично разворачивается вот эти вот э, размеры в одном из своих видео по листовому металлу для того чтобы понять э, размеры заготовки чтобы они отображались э, в спецификации в чертеже можно проставить размеры вот этих линий и занести их в суммарную информацию. И после того, как вы перенесете эту деталь на чертеж и сделаете спецификацию, то у вас эти размеры, спецификации отобразятся. Очень удобно. Пользуйтесь этим решением. Благодарю всех за просмотр. На этом видео я заканчиваю. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч.